Всем привет, с вами Макс Риск, канал Макс Риск Бравл Стар. Сегодня мы поиграем в игру зубом. утра уже серия часть. Ссылочка будет в описании на прошлое. Сейчас будем с Даларией тащить этот то есть гайд для новичков для Ра, Лари. Как играть в Залари? Сегодня вы узнаете. А ссылочка на канал Риск Стар Зуба Зуба будет в описании. Вы подписывайтесь, там тоже прикольные видеоролики. он мы даже он тут появимся. Так давайте начинаем. А знаете, что-то мне нравится игра. <laughs> эй -э -э -э. Блин. Блин. Эй, -э -э, что не так? Подождите, что-то случилось такое. Странненько. Блин, во время записи. Плохо дело. Ну, знаем, сейчас будет идти, да? это -э -э -э. Спрячусь. Не могу идти. Блин, спалю сейчас. Блин, что же делать? даже чувак, не убивай. <laughs> ну, позже блин. Все, я ушел, как будто. Ну, блин, чувак. М -м -м. В общем, ну, чувак, ну, ты понимаешь, что нельзя так делать. Я не знаю, что случилось. Мэтт Маха, зачем ты это сделал? Это ж некрасиво с той стороны. Не умею я управлять темой. Она ни рум ⁇ работают не работает. Не работает. 4 кубка. Начал играть, сразу проиграл. Давайте сыграем как-то с ботами. Жалко, что здесь не игра. Нет такого, что можно играть с ботом. Это большой, конечно, минус зуби. Так что да, не советую пока не сыграть зубы. Ну, потом можно поиграть, когда игра будет уже крутой. Но сейчас мы откроем с вами эти вот лиги. Так, смотрим персонажей. Так, это хорошо. Дальше 40, дальше 750 и сравнивай. Сревенный сучок. Перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк, а то мне уже не работает. И у вас это сундучка выйдет то что мне прям вам в руки. 321, смотрите, у вас выпадает отброс бомба. Это 50 на 50, а лучше, чем ничего. Так, предмет смотрим. Или у вас выпадет ботинок. Так, смотрим еще три персонажа. Олим. Прям что взять на Олим? Так, мне Так, еще один предмет. У вас выпадет нейтрал лук. Так, монеты. Так вот. все. Нет, уже 9 ранг. Скоро будет. В я не знаю, почему Ларри не работает, Давайте тогда уберем другого персонажа и посмотрим, что делать. Самый неслабый персонаж это у нас в фазе. Ссылочка на видеоролики по фазе будут в описании. Сейчас хочу проверить, реально ли, что зуба, зуба мне так э, плагиатит э, Точнее, он сломал мне. Уесть. Заработали. Ну что ж, поделись. Выбрал фазе, придется играть. Так, уйди поже. Опа, она увернулась. Отлично. Отличный бросочек. О, лично сюда, Ч э, ⁇ Хранит. В общем, это был гайд на Лари. Сейчас будем рассказывать еще по Лари. Как вы знаете, он довольно силен. Лучше играть на бакачевом телефоне. Ну, Лари как КСГ. Если вы играли КСГ, то он Лари подойдет. Ну или давно играли КСГ. И у профессионала то Лари подойдет. Если вы не любите КСГ, и не умеете играть, то Лари вам не сойдет. Вот первый гайд. Второй гайд хотите сейчас найдем лари и сразимся с ним если лари затащит нас то логично что лари топчик или же из-за того, что игрок не профессионал по лари честные Ларри. лари в общем если нравится игра в зуба то ставь лайк будем снимать побольше ух ты там компье получше тихо-тихо тут золотой копьем тут золотой копьем так смотрим лисенок лисенок ага, убежал от нас никс не, ну они хитрые никсы. Так, так, так. А я за тобой иду. Блин, ну достал ты меня уже. Ну, блин, ну позже все, видите, заново ходится. Так, нечестно. Хлон, ну, ворот, поворот Что, не поймаешь меня? Ой, я хилку взял, отлично. Так, так, так, так, он там уже. Готов ко мне. Так, все, ворот, поворота иди отсюда, блин, никс, никс. Реально за фазди тяжело играть. Реально. Табрисит что-то. Вот Никс обижает всех. Просто бежим, уходим. Хоть это мы можем. Некоторые комментарии писали, что фази топовый по убийствам, но Файзи топовый по убеганию. Он любит убегать от всех. Так, тихо, тихо. Ты меня не поймаешь. Мы только будем так делать. Так, тихо, тихо. Не, не, не, не поймаешь. Кто ты чел, чувак? Ставь лайк, если э, Никс читер. Вот если не был бы Никс, я бы записал стрим на 2000 кубков на него. Я бы уже подзаработал даже кубки. У меня 207 кубков. Ну, Никс, почему? зуба почему вы так делаете? Вы даже мне эти руку не дали официально. Я думаю, что я теперь без официальности теперь могут мне заманить легкости. Стреть он, реклама 600. ценность X5. Вот хитрые. Ага, да, сейчас. Нет такого у меня да, конечно, деньги они конечно любят. в общем, мы знали, что зуба любит денег, как и Брау Старс, но по большему счету зуба больше любит. давайте посчитаем, все-таки кого дороже? 32 кстати, это очень похоже на реально, реально похоже на Брау Старс, поэтому тут дороже. всем после просмотра вы узнали, что зубы дорогой. если у вас нет денег, то лучше не играть в зубы, а вообще не покупать меня их нет вот и мы знали фазе немножко и лари немножко ну, в общем лари для кизлечников если вы ксг любите то лари подойдет подписывайтесь ставьте лайки это нужно делать для того чтобы не пропускать новые видеоролики если это ролик лайком там просмотром то я переименовывал канал макс риск зуба и будет куча роликов по зубе ссылочки на rickstar зуба тоже и макс риск там тоже Немножко зуба, но если там будет большой, типа зуби, то зуба тоже там на ну, трех каналах. Ладно, может даже четыре, то все уже. Всем удачи, всем пока.